Поведение потребителей постоянно меняется, и пандемия только ускорила темпы этого изменения. Сейчас важно опережать изменения в поведении потребителей, чтобы стимулировать непрерывный рост. Google представляет новую страницу Insights в Google рекламе. Здесь можно получить информацию, адаптированную именно для вашего бизнеса. В ближайшие месяцы будет запущена бета-версия с данными об аудитории и прогнозами. Привет, я Мария, и это новости Digital. На странице Insights будет представлен раздел «Тенденции». Здесь можно будет оценить текущий и возникающий поисковый спрос на продукты или услуги, наиболее подходящие для вашего бизнеса. Например, продавец товаров для активного отдыха может быстро заметить рост спроса на палатке, если потребители готовятся к новым приключениям на природе. Изучите эти тенденции, чтобы открыть для себя новые возможности рекламы. Вы можете глубоко погрузиться в тенденцию, чтобы понять, что ищут потребители или в каких регионах спрос растет быстрее всего. Также используйте интеграцию с рекомендациями, чтобы легко активировать оптимизацию ключевых слов, бюджета и ставок за несколько шагов. Вы можете применить эти знания, чтобы открыть новые возможности для бизнеса, например, новые области продуктов, на которые нужно обратить внимание, или будущие рекламные акции. Следите за потребительским спросом и действуйте в режиме реального времени. Insights поможет вам держать руку на пульсе меняющегося потребительского спроса, а автоматизация позволит действовать в соответствии с ним в режиме реального времени. В настоящее время Google реклама предлагает полностью автоматизированные компании для маркетологов приложений, розничных продавцов и предприятий с физическим адресом. Компании Performance Max будут работать для всех рекламодателей с широким спектром маркетинговых целей. Они принесут четыре основных преимущества. Первое – охват клиентов. Компании с максимальной эффективностью дополнят ваши поисковые компании на основе ключевых слов и станут наиболее полным решением, которое поможет вам увеличить количество конверсий и доход за счет объединения рекламных ресурсов Google. Второе – эффективность достижения бизнес-целей. Со временем вы можете сами выбирать из множества маркетинговых целей, таких как онлайн-продажи, привлечение новых клиентов и офлайн продажи Впервые вы сможете также привлекать новых потенциальных клиентов в Google с помощью одной компании. Машинное обучение автоматически оптимизирует каналы для ваших самых ценных клиентов. Третье – новые отчеты и аналитические данные. Получите более глубокое понимание того, как машинное обучение работает для вашего бизнеса. Например, какие аудитории и комбинации творческих ресурсов работают лучше всего. Четвертое – новые входные данные для компании. Хотя автоматизация помогает вам добиваться лучших результатов, ваш опыт и знания вашего бизнеса могут улучшить работу машинного обучения. Ускорьте процесс обучения компании, указав, какие аудитории с наибольшей вероятностью конвертируются. Объедините эти входные данные с правилами ценности, чтобы указать, какие конверсии наиболее ценны для вашего бизнеса, на основе таких характеристик, как аудитория, местоположение и устройство. Привлекайте больше зрителей и вдохновляйте их на действие. Люди проводят все больше времени дома, потоковое видео становится ключевой областью, в которой зарождается новая норма. На YouTube более 2 миллиардов человек во всем мире стремится к своевременному контенту, чтобы развлекаться, быть в курсе текущих событий и приобретать новые навыки. В ближайшие недели компании Video Action будут расширены для всех рекламодателей, чтобы помочь вам привлечь больше конверсий с помощью видео и вдохновить на действия на YouTube и партнерских видеоресурсах Google. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. С вами была Академия Вебком. До встречи!